О, боже мой 4 утра 4 утра можем и выйти сегодня же в 5 утра здесь нету кого уходим 4 Чё, 4 утра, у них в 5 утра вот эта гонка, зачем так, зачем так поздно? Ой, в пять утра. Ой, в пять утра, конечно, капец. Привет, ребят. Привет, Адриана. Спор у Ой. вас этот в пять утра, не поспать, не подремать. Ну, мы, спортсмены. Ну, конечно, вы тут, наверное, уже с трех часов тусите. А ну, где Маринет? Счастлив. Она, походу, штаны прогуливает. Боже это? мой! Алия, что дюбальзе. у тебя с глазами? Ну, ну, Наконец-то, Маринет, полгода не у у... Боже, Маринет, у тебя что с глазами? Я это... Глаза, линзы, линзы. Снимайте быстро линзы. Ну ладно, ну ладно, а чё ты мне указываешь? Ну, мне нравится. У меня есть часы, которые приносят... Так, держи кексики, их мало. Это эксклюзивная коллекция кексиков. Эксклюзивная коллекция кексиков. Стой. Давай, давай. У меня круассаны, круассаны есть. Кстати, Маринет, твои круассаны у меня еще остались. Это такой Даня? Это... Даня? Это... Даня? Это... Даня? Это... Это... Он поставщик. Так, труд. ну чё, забег? Андриан, для тебя я... Восемь... Ой, был... спасибо. Сейчас ночью встала, тортики испекла час ночи Ой, ты чё, бля, что ли давай, давайте это... кто выиграет ему торт Ой, давайте да, насчет 3 зеркало смотрите Ой, зеркало зеркало да Ой, я ее делала целую ноль секунду все давайте 3 кексики эксклюзивные кексики они Два... три Ой, мне нужно тортик дать. По дороге, Ким, не жульничай. Ким жулик. Так, встреча их там, Маринет, Маринет. А, да, Адриана. Нет! Мои часы сломались. Ох ты, Я тебе Я тебе помогу, пойдем их починим. Ой, мне нужно торт забрать. Торт забрать. Ну ты не расстраивайся. А, по телефону папа звонит, сейчас отключу его. Ну пошел отсюда. Ну ты не грусти. Адриан, пойдем жаловаться, в мэрию, там мы это сломали. Ла, Ягоды сломали. Ладно, и... я иди. Я выиграл. Иди домой. Так, это как тебе? Я выиграл. Тебя... С... Я выиграл. Я выиграл. Раз... Я выиграл. А -а -а, я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Ты выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Ч за... ⁇ у меня сейчас? Вообще... Тихо! Он похудел аж! <свёк> Ким, <свёк> нифига у тебя пробежка, это аж это похудел! У меня просто все кишки, мы все сбили! Ой, семки, семки, помидор, свекла и чай. Забери себе эти семки. <свёк> Может поешь? <свёк> <свёк> Что за муха? Тихо, аккуратно, вдруг она какая-нибудь опасная. Я yeah, And... uh, спаси! Ah, Мы бежим еще не знаем, когда она догон. ударит. Бежим. Что Можно будет? Бейте, бегите. бегите, Сматываемся! <Поднимите>, Подумите, поднимите, поднимите. Ты дом свой закрой хоть! Uh -huh. Быстрее! Твой дом uh не -huh. закрывай! В нет, Попался в мою ловушку. Нет, надо будет бросать все. А нет. Дом они не закрывается. Я успел я спрятаться. Тихо-тихо-тихо. Привет. Дом, вы мой спаситель. Тупая, тупица, открывай. Катура, ты, я да быстрее. Да быстрее. Все. Так. А, будь тут, Адриан. Я пойду это. Пойду, мыша, я еще где-то живая. Они... Аль, я иди сюда. Я Цезарь. так а... Ты от меня не убежишь. я. Блин. Лак, когти. Суперускорение. Алло, Леди Баг. Э, алло, да. Ах ты, тупица. Ой, а, так. Я сейчас. Короче, держи. На. Я ходить. Х... А, Я сейчас. Нет. Я меня сейчас не приду. попасть. Только... Валика отсюда. Нет, она хочет меня. Убрать. Ну, так, конечно, ты же часы сломал, не мы. Э да мне а уже все рассказали. А а Змея... Знаю, Змея Перион, Змея Перион, ставь второй шанс. Че у вас узда? <плодица> так, этот. Не думаешь, суперкот нам нужна еще помощь? Я позвала. Да, да, да, да. Еще, смотри, вот она змейка, еще кто-то нужен? Нет. Фигулино. Ты же понимаешь, что если тебя заденут, ты не сможешь использовать свой второй шанс, потому что тебя задели. Не... Если тебя задели, ты не двигаешься, каким и пропадаешь, ким уже все пропал. И ты тоже. Тебе повезло, что ты успела нажать на второй шанс, а если бы ты не успела, то все. Если что, мы сможем сами повернуть ему браслет. Если что. Ну да. Так что стой, главное стой, чтобы мы туда могли пробраться. Так. Не забывайте, что змея скоро пер... Reconoc... Змея перевоплотится. Зина, и дальше попалась змея. Змея нет. Ай, все. Нужно как-то повернуть. Уходи, уходи, уходим, уходим. Попалась ледибаг. Ледибаг. Ура! Леди Баг! Второй шанс, давай. давай! На! Давай. Ура! Нет, Леди Баг, нет. давай! Двигайся! Беги! Леди Баг. Слава Богу, ты не успела пропасть, а то бы я тебе стукнул бы. Ты же понимаешь, что ты, я бы мог узнать твою личность. Ты так, почему так безответственно трансформируешься. Звия, ты такая, ты, звия, ты, ты дура. Я больше никогда не тебе. Молодец. Использовал. Так, так, так она мне см... кажется, время для моей суперсилы. Давай, давай, быстрее уже. Супершанс. Чё тебе выпало? Кирка. Уже... И чё она... Сзади, убегай, убегай отсюда. Ой, вы не убежите от меня, я... Мэнка. Кирка. Иди сюда, кот Нуар! Какой Нет, снова! Ура, вайпер! Тупая вайпирь, вайпериха! Запираю <смех> Вернее, браслет, пока времени. Нет, я <смех> еще чуть-чуть! Пока он не пропал! Ура! Змея пропала, Леди Баг, алло! Ура! Да, я, я слышу! Используйте камни второго шага! Так, для чего мне нужна кирка? Кирка, что можно... И пчелу потеряли, Вообще, Ура! Леди Баг, это вообще... Да это, это и... Лисман. и при всем этом, это все змея. Это, все это один и тот же человек потерял? Да! Капец, еще и талисман как-то доверил. Ну все, больше никакого талисмана есть. И суперкот. Так, у нас нет никакого варианта вернуть У нас нету варианта, у нас есть вариант использовать твой супер шанс и побыстрей. Для чего? Я, я не знаю, леди что с ним делать. Ты где вообще? Я... Хоть тортик поем. Сказать. Приходи леди на площадь, будет. главную. Окей. Нам надо только идея. затащить её воду. Так, пока это не не передам, мне кажется. Эй! А, что вам надо, Леди? -а, ура! А, Люблю леди воду! А, Леди Баг, давай! Чё спим? Кого ждем? Просто дрыхнет ножью. Я не... Я зарыхаю. Пигела! Иди сюда, Пигела. Это... свинья! Пора! Да, в воду зайди. В воду хорошо зашло. Блин! Ударила! Ударила! Два! Ударила! Ударила! Сломала! Сломала! Я встала! Где? Же где я сбеду? Снег, ледибак! Так! Надо проверить, Суперкот вернулся к жизни. О! Боже мой! Куатак! Сейчас. Куатак лезем! Получай. Все, уничтожили бабочку. А где ледибак? Ладно. Я туда а. ну, а, да, все, получилось. получилось. Иди, да. змея. Так, а мне пора. У меня зато часы. Трансформация. Так, так, так, так. Так. На-на-на-на-на-на-на. Uh -huh. Кекс зданий. Ладно. Так. О, привет. Ой, привет, Адриан. Как твои часы? Они сами восстановились. Они починились. Ну, пожалуйста, не mm. меня. Ладно. Хорошо, Кит. Так Ч... уж увы, сижу у тебя. Где? А... Алья Цезарь. Ну, ладно, я пойду. Так. Бежим. Так. Ох. Пойду я душ приму. Пока включим воду. Так. Раз. Два. Треть... -ра окей, да. выиграли, давайте давайте я... давайте ]mond. давайте, Три. Они разбились в древесги. Держи, разбивайся. Они же в древесги. Ты плачешь, или ты смеешься? Я смеюсь. Ой, я плачу. Слишком грустно. Слишком грустно. Ой, точно. Я не понял, стоять. Стоп! Стоп! Я не что? понял, какого фига ты... Вы вообще... Какого фига вообще в эту сторону побежали? Вы Я... должны были побежать в ту сторону. Обижать Почему? школу. Обижать что? школу. И что? потом что? вот здесь, когда вы уже обижали школу, Ким тебя пихнет, а не Алья. Да, Алья? Залопнул ее. А что ты, километры, ты достаешь, а? километры а? Километры, У меня... Километр? No. Семочки помидора, они очень имбиря тоже. Это мои точки. тут имбирь есть, надо имбирь поесть. Он вот здесь будет, вот так вот, балбес. Так, все еще раз. Я вас верю, давайте.